Жизнь самых умных юных программистов продолжает крутиться вокруг 28-й международной олимпиады по информатике IOI-2016. Для долгожданного состязания было отведено лишь несколько дней, а социальные сети юных программистов уже пистырят фотографиями, которые напоминают о каждом дне как о самом неповторимом. Но олимпиада — это не только бесконечные расчеты и головоломки, но и... Посещение познавательных экскурсий по Казани. Увлекательное путешествие в Булгар. Знакомство с культурами России и Республики Татарстан. Не обошлось и без национального праздника Сабантуй, участие в котором гости университета приняли впервые, и даже жаркая погода не стала препятствием. На все время проведения Олимпиады участники находятся под заботливым присмотром волонтеров, яркими вспышками фотокамер и неусыпным вниманием прессы. Работа у каждого нелегкая, но главное не забыть. Уследить за результатами. Сделать самое красивое селфи. Добыть еду. И, конечно, найти новых друзей. Заслуженно I.O.I. можно назвать не просто Олимпиадой, а уникальным событием в жизни каждого участника. А Казанский университет не просто площадкой для проведения мероприятия, а самым настоящим домом для гостей из 88 стран. Уютный и гостеприимный, всегда готов открыть для всех свои двери. Аделя Мухамедшина, Универньюз.